Мы строили, строили и наконец построили. Ура! Главный долгострой современного российского автопрома рестайлинговая Лада Веста наконец добрался до российских дилеров. Правда, рыночный дебют выходит скомканым. Напомним, что презентация новинки прошла 22 февраля, а весной заводчане рассчитывали провести журналистский тест похорошевшего флагмана. Но затем случилось то, что случилось, и первая партия собранных машин оказалась на данный момент единственной. Эти 800 экземпляров, прежде стоявших на заводском складе, теперь будут равномерно распределены по дилерской сети марки «Лада», которая состоит из трех сотен шоурумов. То есть каждому дилеру достанутся буквально 2-3 экземпляра. Почти все выпущенные машины в средней комплектации комфорт. Зато покупатель сможет выбрать разновидность кузова, седан, универсал либо кросс версии и силовой агрегат, включая санкционное сочетание атмосферника Renault и вариатора Jadka. У дилеров даже появились рекомендованные цены, от которых, правда, АвтоВАЗ пока открещивается. Если им верить, то улучшенная веста с базовым мотором будет стоить 1 миллион 630 тысяч рублей то есть доплата за рестайлинг почти 450 тысяч. Но повторимся, официальная цена еще не названа и все может измениться в любую сторону. Очевидно, что заявочный тираж рестайлинговых автомобилей молниеносно найдет своих хозяев том топовые комплектации, главная примета которых — огромный планшет медиасистемы, вазовский менеджмент оставит себе для корпоративных нужд. Впрочем, по информации сообщества «Автоград Ньюс» в сети ВК, в этом году на заводе «Лады Ижевск» будет собрана и вторая партия. Имеющихся компонентов должно хватить, чтобы сделать еще 240 седанов и универсалов. Что касается полноценного серийного выпуска, то новый президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов открыто заявил, что это случится не раньше два года.